Запуск электростанции ЕБ70230С. А двигатель включен, саш? Работа четверкой. электрод четверка или тройка? Сварка сто девяносто ампер, грубо говоря. Да, железка.